Сорт острого перца Хабанера Orange Apple. Переводится как Хабанера оранжевое яблоко. Это, ребята, сверхурожайный сорт хабанеров. Оцените, какое количество вяжет плодов. Гляньте, посмотрите, сколько плодов здесь. Просто бесподобный сорт. Этот, ребята, сорт относится к виду Капсикум Чиненс. Это один из сверхурожайных сортов Хабанера. Видите, плоды какие у него интересные. Плоды имеют кубовидную форму. Созревает он от зеленого цвета до оранжевого. Такой вот, сначала зеленый, потом э, немного желтый, а потом же оранжевый. Форма как у яблока. Почему и назвали его хабанело, Хабанера оранжевое яблоко. Размер где-то 4 сантиметра и в диаметре где-то сантиметра 3 срок созревания такого перца от 80 до 90 дней высота куста может достигать от 80 сантиметров до метра двадцать. это сверх-сверх высокоурожайный сорт если будете выращивать в теплице высота будет где-то выше 1 метра с одного кустика можно снять до 300 вот таких вот плодов плоды у этого перца они плотные сочные толстостенный вот такой вот красавец. Срок созревания у него от 80 до 90 дней, острота этого перца от 3 до 5 тысяч скобелей. Это слабоострый перчик со вкусом хабанера. Это растение многолетнее, его можно выращивать как в теплицах, так можно выращивать и на подоконнике. Смотрите, какая красота, ребят. Я советую вам такой перчик.